с 80 какого-то года, я очень хорошо помню, я работал э, в ресторане и обучал персонал, как правильно работать. Потом я работал много где, занимался много чем, свои бизнесы открывал, э, был как наемный сотрудник, руководитель наемный. И постоянно я занимался обучением персонала. А в каком-то 2005 году или 2004 я решил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 десятилетиями это не моя целевая аудитория я... мне с таким просто не интересно они хотят чтобы их там как-то вот их чему-то волшебному научили чтобы они самое главное ничего не делали но волшебство в моем виде в моем видении в моем понимании волшебство это то что ты сам создаешь давайте я вам объясню быстро что я как я вижу волшебство это видение своего результата как бы ты это хотел да? видение берем ручку записываем Три пункта, которые нужно делать в самом начале, с чего нужно начинать? Три пункта, это для себя создать видение, то есть вы куда, записывайте, вы куда хотите прийти, вы чего хотите достичь? Вы должны это понять, увидеть очень точно, четко, потому что если ты не точно, не четко, то ты создашь не точно, не четко, какую-то ерунду. Сделать хотел грозу, получил козу. Знакомая песня, да? Вот для многих эта песня, это их жизнь постоянная. И вот они живут с этой козой и говорят, ну почему у меня не получается? Это первое, потому что они не понимают на самом деле, цели не умеют ставить, что им нужно, чего они хотят достичь. Их ум говорит одно, их эмоции говорят другое, их желания говорят третье. И когда я у них спрашиваю, что же ты хочешь... То, как мне написала одна замечательная наша участница, она говорит, ну, у меня как бы есть цели в голове, в голове целей нет. Я хочу, чтобы это все понимали, да? И если у тебя цели в голове, цели в кавычках, то ты придешь куда? В голову к себе? Скорее всего, никуда не придешь или придешь к результату, который тебя не удовлетворяет, не устраивает. Поэтому первый пункт это видение. Осознать, что ж тебе надо-то на самом деле. Я уверен, что большинство из присутствующих, ну, я вижу, да, по именам, фамилиям, кто занимается, кто нет, но я вижу и понимаю, что большинство из присутствующих цели ставить не умеет. Поэтому второй пункт – это поставить правильные цели. Если вы не умеете, этому надо учиться. И это, внимание, это не сверхрезультат, а это, в принципе, научиться правильно жить. То есть это норма. Да, мы, мы об этом чуть позже поговорим. То есть, первое, понять, что тебе надо. Второе, написать правильные цели. А третье, это принимать решение, что ты будешь это делать. И начинать делать. Потому что, если ты э, даже цели поставил, это не значит, что они у тебя должны исполняться. Вам никто ничего не должен, кроме вы, вы сами себя уважаете, цените, любите. Или вы себя предаете. Да? То есть, вы себе решили, что я вот я хочу вот это, вот это, вот это, но ничего себе не делаю. Это стрелка, рост и вот здесь у нас где-то, вот здесь норма. Надо было бы повыше нарисовать, ну давайте я где-то усредню, да? То есть вот здесь у нас минус, минус, а вот здесь у нас плюс. А вот здесь норма. То есть здесь у нас страдание, боль, боль, страдание, страдание, нехватка. А здесь у нас сверх, сверх результаты. Напишите, пожалуйста, на, с, с вашей точки зрения, норма это что? Напиш... Сколь... Давайте в деньгах, да, вот можно написать про здоровье, можно написать про семью, можно написать про детей, можно еще про отдых можно написать. Ну, давайте возьмем общую составляющую, ту лакмусовую бумажку, которая в нашей жизни является как раз вот э, очень большим-большим показателем про деньги. Давайте вот здесь вот напишем, в деньгах норма это что? Итак, в моем, пон... пишите, пожалуйста, в чате с вашей точки зрения, в деньгах норма ежемесячная, это сколько денег. Вот я здесь напишу примерно вот так. 150 тысяч рублей. Это, я считаю, норма. Ну, окей, давайте я напишу 130-150. Мне кажется, что вот этот вот показатель среднего уровня среднезажиточного уровня человека это нормально, это нормальный человек все остальные больные вот это мое видение и если я зарабатываю меньше вот этих сумм, ну допустим меньше 100 тысяч, там 1000 долларов даже если я зарабатываю, это я болею и если я болею я начинаю себя лечить если ваша норма например 1000 долларов ну сколько это, пусть будет 75 тысяч рублей да? смотрите Ваша норма вот здесь, 75 тысяч рублей, я не знаю сколько долларов, ну 77, 78, не важно, примерно 75, то есть вы ставите, ставите цель сразу в боль, ну в бедность, потому что норма 150 тысяч, а меньше это уже уровень бедности. И вы сразу себе цель ставите быть бедной. А бедность это боль и страдания. Есть разные уровни жизни. Помните, раньше были кулаки, богачи и бедняки. Помните, да? То есть вот середняк, кулак, он зарабатывал денег. И это была норма для середняков. Остальные бедняки. Вот сейчас середняки это 130-150 тысяч рублей в месяц. А вы хотите... 75 тысяч, то есть вы хотите зарабатывать как бедняки, понимаете меня, слышите, да, то есть вы хотите, а быть бедным это боль, помните я вам сказал, что одна женщина хорошая спросила, а можно цель ставить не себе помогать, а внукам, и вот теперь эта женщина, ну допустим Ольга, эта женщина, которая мечтает, я не спрашиваю сколько вы зарабатываете, но эта женщина, она мечтает быть бедной вот настолько, а сейчас она, скорее всего, ну, я так думаю, где-то вот так вот зарабатывает. Ну, может быть, вот так вот, да, то есть тысяч рублей. То есть она зарабатывает еще меньше денег, чем мечтает быть бедной в другой сумме. И у меня к вам вопрос ко всем. Вот эта женщина, ну, допустим, да, вот это она один, да, она Сейчас, вот в этом уровне, в котором она находится. Вот эта женщина, это она же, но на другом уровне. И вот эта женщина, она же, но на другом уровне. Они бы как могли помочь своим внукам? Напишите, пожалуйста, в чем разница помощи? Какие у нее... Я вообще молчу про то, что сначала себе помоги, ты живешь, ты бедная, ты себе помочь не можешь. И это бедность мышления, бедность в себе оценки, бедность в любви, бедность в отношениях, бедность в себе подарки сделать, бедность за собой ухаживать, бедность за собой лечить и так далее. Да? То есть у тебя большая сумма денег на твоем уровне уходит на квартиру, на лекарства и на еду. Еще я хочу внукам помогать. Будешь меньше есть и лекарств покупать, или ты за квартиру перестанешь платить и начнешь внукам помогать. Или на другом уровне у тебя в два раза больше денег, ты, наверное, побольше можешь внукам помочь или нет. А на третьем уровне, когда ты в норме, ты, в принципе, получаешь и жилье, и еду, и лекарства, и причем хорошие лекарства, и можешь в салон сходить, и никак дома сидеть, краситься и себе ногти моливать, да, или соседка соседки малюют а пойти в нормальный салон, где тебе сделают массаж, где тебя там всю отполируют и так далее, да, и ты себя будешь чувствовать королевой и еще и внукам помогать. И я вообще молчу сейчас вот про этот уровень, когда человек может получать в 2, в 3, в 4, в 10, в 100 раз больше. И такие люди есть. Люди, которые зарабатывают больше миллиона рублей в месяц, это нормальные, с моей точки зрения, Обычные люди, вот мои ученики, которые ну, жили на зарплату, стали зарабатывать в 3, в 5, в 10 раз, даже больше раз денег ежемесячно. И теперь вопрос, кто чем поможет своим внукам? Могу ли я быть бедной и у меня ничего нет и помогать своим внукам? Нет, не можешь. Ты себе помочь не можешь. Какие внуки? А если ты им будешь помогать, то чем ты им поможешь? Штанишки на лето купишь немодные на вьетнамском рынке. Что вы из себя представляете? Прямо сейчас задумались, а я вам еще маленькую расшифровку про эти уровень. Норму мы разобрались. В норме у человека все в порядке с здоровьем, он уже это решил. То есть у него есть деньги, он себя лечит, занимается спортом. Есть где с кем тренера может себе купить. Он этим занимается реально, а не мечтает. Здоровье по правил в семье выровняли все, да, потому что есть деньги и на хлеб, и на в кино сходить, и куртку модную купить, и на путешествие отложить, и на прочие вещи. То есть в семье порядок, уют, любовь и все прочее. Норма. То есть если вот здесь нарисовать багуа, то у человека здесь плюс, плюс, плюс, плюс, плюс, плюс, плюс. У кого так напишите в чате. Если вот здесь нарисовать багуа то у человека где-нибудь тут плюс тут плюс остальное все минус минус если здесь богуа нарисовать тут сплошной минус жирный здесь человек болеет то есть он не реализует свою энергию болеет конкретно на физическом уровне не конкретно на эмоциональном уровне у него мысли дурацкие на э, ментальном уровне у него тоже проблемы Плюс про финансы я вообще молчу, людей, у которых везде проблемы у них, про финансы вообще, ну, про отношения у них тоже проблемы. Я заметил на собственном опыте, работая с людьми, что чем человек беднее, тем скорее всего у него нет отношений нормальных. Или вообще никаких. Бедные, они живут в бедности везде. Тут человек болеет, здесь умирает. Умирает, еще не умер, но ниже уже все, смерть. То есть там дальше ниже уже все каюк кирдык капец амба понимаете да то есть человек в бедности он все время идет вниз если не заставляет себя идти вверх и вот те люди которые мне пишут периодически писали на многих вебинарах что им лень что у них нет мотивации что у них нет энергии ребята это не важно что у вас нет но вы идете вниз Потому что вы жертва, вы находитесь в страданиях, и вы сами себя туда погружаете. Есть только один путь, это вверх в норму. Когда вы достигаете нормы, только с этого момента может идти речь про сверхрезультат. Напишите, пожалуйста, за счет чего эти люди достигли своих результатов. Одна женщина, я вам напомню, она хотела стать чемпионом мира в своем бизнесе. Она стала чемпионом мира. Причем она стала чемпионом мира не в Урюпинске или в Омске, там, или в Тагиле. Она стала чемпионом мира во Франции на конкурсе мировом. Многократно в других странах. То есть это ну, на самом деле чемпион мира. Это не то, что люди придумывают. Я чемпион в нашей команде, я чемпион мира. Нет, ваша команда ни о чем. А это именно бизнес мировой, и она там стала чемпионом. Другая женщина хотела увеличения прибыли в своем бизнесе, проекты большие. Она получила увеличение в бизнесе, проекты большие. За счет чего она этого достигла? Другая женщина хотела поменять работу, квартиру, машину. Поменяла работу, вообще стала предпринимателем, сейчас обучает людей уже этому. Она поменяла квартиру намного на лучшую поменяла машину намного лучшую за счет чего еще вам пример приведу у меня одна ученица вернее семейная пара муж с женой они мечтали в своем городе открыть ресторан хороший премиум-класса долго мечтали мы а с ними позанимались немного они открыли ресторан премиум-класса несколько лет назад он у них работает это лучший ресторан в регионе то есть это самый лучший ресторан премиум-класса в регионе Плюс мы с ними продолжали работать и продолжаем. И однажды был вопрос, типа, вот что надо людям, чтобы они пришли, там, больше ели. Я им сказал, людям ничего не надо, чтобы больше ели. Людям надо сделать предложение, которое они могут выбрать, более дорогое. Например, можно вот в этой э, задаче в ресторане, я не буду рассказывать, про что речь была, да, ну просто так, на примере приведу, что если вот, например, люди приходят у вас покупать вот это в ресторане, предложите им три варианта меню предложите для богатых предложите для средних и предложите то же самое для бедных они говорят это у нас не сработает внимание кто говорит кто слушает профессионал-тренер или вы там на своем опыте негативном они сказали ну окей сделали так и как я их научил и у них увеличилось количество клиентов раз а второе у них увеличилось количество денег потому что оказалось, что приходят много достаточно богатых людей и готовы покупать в меню предложения для богатых людей, а не для бедных. Ну, грубо говоря, в супер посуде, в посуде никакой и в пластмассовых стаканчиках. Да? То есть можно купить одно и то же блюдо на пластиковой тарелке в ресторане, и оно будет, ну, грубо, 100 рублей. Да? Можно купить то же самое за 150 в нормальной тарелке, а можно в супер-пупер хрустальной сервировке купить то же самое, за тысячу рублей и у них пришли и купили за тысячу рублей множество людей, знаете, да, о чем я говорю? То есть люди просто не знают, что так можно сделать, и люди просто не понимают, потому что у них нет такого опыта. А я им говорю: сделайте вот так. Сделали, денег больше заработали. Сам себя, сам себя сдал. Но давайте еще раз. За счет чего эти люди получили этот? Еще пример приведу. Ко мне пришел водитель, водитель. Человек, который ездит на машине, возит товар и сказал, я зарабатываю вот столько, хочу вот столько. Я говорю, окей, мы с ним занимаемся, занимались и занимаемся уже все эти годы, потому что он сказал, без этого никак нельзя. И он раньше зарабатывал вот столько, а сейчас зарабатывает, я как-то считал, то ли в 26, то ли в 56 раз больше, чем раньше. А, кстати, сейчас он еще в два раза больше зарабатывает, потому что он потребовал увеличения зарплаты Ему отказали, но через полгода согласились, и теперь ему платят еще в два раза больше. За счет чего он эти деньги зарабатывает? Напишите, пожалуйста, в чате. Наталья пишет, делали, шли к результату. Это по поводу вашей мотивации, энергии и прочих вещей. Наталья, смотрите, по барабану, хочется вам или не хочется. Но если вы делаете, у меня даже слайды такие есть, сегодня не буду показывать, в следующий раз покажу. Но если ты сидишь и ждешь, то ничего у тебя не получается. А если ты делаешь, то хочешь, не хочешь, у тебя получается. То есть хочешь, не хочешь, есть мотивация. Внимание. Тут, если тебе надо, то ты делаешь. Если не надо, то ты не делаешь и все. И зависит результат от того, что ты делаешь или не делаешь. И все. Я вижу в своей жизни, я вижу два... Два очень супер мотивационных действия, которые тебя реально, меня, меня, не тебя, меня, да, не вас, не участников, а конкретно меня, толкают к действию. Может быть у вас есть свои, подумайте сейчас, что вас заставляет что-либо делать. И у меня есть два варианта, записывайте пожалуйста. У меня есть два варианта, первый вариант, вариант и второй вариант, что пишу сам не понимаю, мотивация. Не даже слово это не нравится, да? Я давайте сейчас напишу не мотивации, а что заставляет большими буквами прям пишите, заставляет действовать. Что заставляет действовать? Первый вариант, второй вариант. Вот давайте, можете написать третий вариант, четвертый вариант для себя, если у вас они есть. Вот посмотрите, что вы делали на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, месяц назад, три, год назад. Вы же чего-то достигли в своей жизни за это время. Я уверен, даже много чего достигли. И посмотрите, вот вы когда вот этого достигли, вас что заставило? А вот этого достигли, вас что заставило? Смотрите, вот первый вариант, скорее всего, может быть что-то другое, но скорее всего. Первый вариант, вам хотелось, нравилось, хотелось нравилось вас от этого перла вы получали от этого драйв то есть я сам делаю без всяких усилий и насилий и это идет изнутри у кого так бывает напишите пожалуйста цифру 15 в чате вот когда вы чем-то занимаетесь у вас прям прет это не тогда когда надо идти на работу надо деньги зарабатывать тут слезы сопли я ненавижу этих людей на работе но надо туда идти вот это как бы не очень мотивирует, да? Когда ты хочешь идти на работу, хочешь зарабатывать, хочешь свой бизнес, хочешь вот это, вот это, вот это, когда тебе... Вау от этого. Когда тебе твоя деятельность, которая тебя развивает и улучшает, она тебе как бальзам на душу. Теперь внимание, если у кого-то этого нет, ну, вы подумайте о своей жизни. Вы кто? Что вы из себя представляете? Тут написано, вы, наверное, не видите, да? Тут написано. Что вы из себя представляете вообще? Вы кто? что вам ничего не нравится, у вас нет драйва, вы не хотите никуда двигаться. То есть у, у многих, я знаю, у многих людей уже одна мысль простынью нам накрыться и уже потихонечку на кладбище ползти. И у меня есть примеры противоположные. Когда мне мой родной человек говорит, я доживу минимум до 84, я буду жить больше, я буду вся такая здоровая, красивая, я буду растить цветы на даче и буду там тусить по магазинам, говорит мне родной человек. То есть она развивается, она хочет, ее прет от этого. Прошли, не знаю, сколько лет, два-три года прошло. Сейчас вот недавно разговаривал, и мой родной человек мне говорит, 95 лет. Прошло еще несколько дней, 100 с лишним я хочу пожить, говорит мне человек. То есть она не собирается ползти на кладбище, она развивается, у нее вот это вот изнутри пышет у человека. Почему? Потому что ей хочется, ей надо а кому не надо, что вам еще? Ну Все, не надо, ползите. Ну, не хочу никого обидеть, но на самом деле это так. И это первый вариант. Вам либо надо, либо вам не надо. Все. Второй вариант. Это бабки, бабосы, бабульки. За обучение в Индии я заплатил э, вот такую сумму. Плюс дорога дорога плюс проживание в городе плюс проживание плюс подарки подарки ну то есть это еще дополнительно прошло это было в 2006 по моему или седьмом году прошло 15 лет я до сих пор этим занимаюсь почему потому что меня очень эта сумма впечатлила и по участникам наших тренингов я общался со своей техподдержкой Люди приходят, покупают практику за 700-1000-3000 рублей и не приходят вообще, у нас там есть статистика, они вообще не заходят и не занимаются, потому что их это не мотивирует. Если бы они заплатили не 500, а 5 тысяч, а может быть не 1000, а 10 тысяч, они бы пришли и пошевелили бы своей задницей, чтобы хоть что-то сделать для этого, потому что это мотивация. Напишите, пожалуйста, в чате, кто хочет третий вариант узнать секретный. Вот у меня он очень, он тоже работает, но очень-очень редко, потому что я пользуюсь первым и вторым. А вот у других людей очень-очень-очень часто не первый, не второй, а именно третий. Третий пункт, третий вариант, он очень-очень ценится. Третий вариант это, ну так, знаете, грубовато напишу. Может быть, может быть, меня кто-нибудь поймет. Может быть, кто-то обидится. Может быть, скажет, фу, какой то Но я надеюсь, что в основном вы меня поймете, о чем я пишу. Это когда в твоей жизни начинается такая жопа, что уже дальше реально невозможно. Негде жить, когда ты никому не нужен, когда страшно, когда у тебя уже почки отваливаются, или ноги не ходят, или начинает умирать твой любимый человек, или ты сам уже начинаешь умирать. То есть это как раз... Тот вариант в нашей жизни, который относится к, когда ты вот здесь, когда ты на четвертом, а я написал, да, когда ты на четвертом уровне, тебе супер прекрасно, когда ты на третьем уровне, тебе комфортно, когда ты на втором уровне, тебе больно. Ну, я уверен, что не настолько больно, чтобы встать с гвоздя, как та собака, помните, да? К себе примеряем, да, и смотрим. Вам еще не настолько многим больно, чтобы стать, встать с гвоздя. Но если вы жизнь свою не меняете, то вы двигаетесь четко по направлению вниз, и там вам становится трындец, вот здесь вот, трындец. Это когда вы уже вот скоро помрете в отношениях помрете, в бизнесе помрете, в самоуважении помрете, в любви к себе помрете. То есть вы когда уже вам настолько страшно, что вы уже не знаете как жить, что вы уже все вам трендец уже, ну скоро начнется, да? Вот тогда у вас включается третий вариант, не у вас включается, а у многих включается третий вариант, и они начинают развиваться. Но к сожалению, к сожалению, не у всех. Очень многие люди Говорят, ну, все, как вот та 65-летняя женщина, я больше никому не нужна, она умерла в отношениях, все, уже умерла. Уже даже не трендец, а уже полный пипец, да. Кому я нужна, все, у меня уже не вылечить, у меня уже суставы, я уже спина, ходить не могу, все, сказал человек. То есть она, пошла, она вообще варианты не выбирает развития, она уже пошла ниже плинтуса, туда, под землю, привыкать к земляным маскам. Я прошу вас сейчас определить, на каком уровне вы находитесь, и напишите, пожалуйста, в чате. Я хочу напомнить, что я буду на эту тему проводить вебинары только для тех, кто в норме. Кто не в норме, кто ниже нормы, но хочет нормы достичь. А по-другому не бывает. Сначала трендец, потом боль. То есть ты учишься, выходишь из этого постепенно. То есть... В поменять всю жизнь из первого в четвертое, это только ну, чудо какое-то, да? мы тут про чудеса не говорим, мы говорим про внутреннюю работу. Поэтому тех у кого трындецам нужно выйти в боль, из боли нужно выйти в норму, а потом из нормы выйти в супер, в сверх. И я эти вебинары буду проводить тех, для тех, кто в норме. То есть я буду объяснять, зачем вам коучинг для людей, которые выстроили жизнь, находятся в комфорте, хотят лучше, хотят развиваться, хотят сверхрезультатов. Я буду рассказывать, чем я могу помочь вам, для того, чтобы выйти в сверхрезультат. Кому это относится? Что делать тем, кто вот находится в, этом, в том месте, которое я стесняюсь даже произнести? Тем, кто в боли находится, в страданиях. Тем, кто еще не вышел в норму, но надо выйти туда. Вам нужно научиться делать нас, я так считаю, на самом деле элементарные вещи. Я вам сейчас еще расскажу маленькую историю, надеюсь, вы не торопитесь. Очень маленькую малепусенькую историю про себя, про свою жизнь. Я работал, я пошел работать менеджером по продажам на телефоне. Самая нелюбимая у людей работа. Я решил, что мне надо. Причем я работал в этой компании на другой должности я занимался выставками пиаром я занимался шоурумом и прочими другими вещами и все время с завистью смотрел на продавцов хотя многие не хотят заниматься продажами но мне меня прям штырило и перло чем они занимаются какой секрет они знают и поэтому они зарабатывают тысячи долларов у меня была зарплата неплохая но они зарабатывали выше, чем я. Поэтому я мечтал попасть в отдел продаж. Пришел к директору, сказал ему об этом. И директор мне сказал, ты что, дурак? Вот реально мне директор сказал эти слова. Он сказал, ты что, дурак? Это проклятая работа, это с утра до вечера там продавать. Это никто не хочет этим заниматься. Говорю, Окей, а я хочу. Он мне, ну не он, а сказал, чтобы технические работники принесли мне старый стол из чулана, сколотили его, Старый стул из чулана, старый компьютер из чулана. Ну и в общем меня посадили в отделе продаж, так с краю возле двери, чтобы <с>... я быстрее оттуда слинял. Ну потому что у меня не должно было получиться. Но у меня был опыт некий, я же работал в ресторанном бизнесе, я представляю для себя, что такое общаться с людьми. У меня были навыки некие, да? меня начали обучать, но совсем другим навыкам, Меня начали обучать тупому обзвону каких-то незнакомых мне людей. И я где-то, наверное, месяц или два я тупо обзванивал какие-то организации, им что-то предлагал, они меня реально посылали на очень веселые буквы. Я, я находился в очень жесточайшем стрессе и самое главное, к чему я это все рассказываю, я-то понимал, что у этих всех продавцов есть волшебная хрень, какая-то фраза. Таблетка какая-то технология, чтобы привлекать себе клиентов. Кто так думает, что она есть? Напишите в чате, что есть эта таблетка волшебная. Напишите, что она есть. Да, есть. Так и напишите. Да, есть. У них есть тайна, которая они, падлы, не рассказывают. И я сижу в стрессе с утра до вечера, уснуть не могу ночью, потому что ну, я переживаю за то, как меня послали. Мне было очень некомфортно, неудобно в жизни в это время. Я пытался, я разговаривал, к мне говорили, какая таблетка, дурак что ли. Но я знал, что она есть. Поэтому я начал читать книги, начал читать специальные фильмы. И потом я пошел учиться на тренинге. Но я не мог ее найти, мне никто этот секрет не рассказывал. Даже в книгах секретные техники продаж не было этих волшебных, сука, таблеток, кнопок. То есть прячут конкретно все это от нас, от обычных обывателей, чтобы ты вот никак это не получил. Ну, я пошел на тренинги с надеждой, что там я выведаю эти секреты, эти таблетки у людей. А те, кто в курсе, те, кто знают, те, кто для себя эти таблетки открыл, напишите, пожалуйста, в чате, что это за секреты. Успех продаж. Ну, кто знает. Напишите в чате, кто открыл этот секрет, кто понял. Я открыл, я узнал, я понял, я пытал великих продавцов, я пытал авторов... Пытал, в смысле, иголки там под ногти, водой поливал и все такое. И я узнал этот секрет на тренингах. Чтобы научиться быть в норме, на самом деле кнопок никаких нет, никаких секретов нет. Есть навыки, ресурсов. Запишите, пожалуйста, ресурсы, навыки то есть чем отличается успешно от неуспешного у успешного есть навыки которые не используют неуспешный человек вот и все ну, грубо говоря у этого есть лопата а у этого лопаты нет он копает землю пальцами ну и как бы это пример про копания картошку не про бизнес но в бизнесе то же самое то есть, если ты не используешь ресурсы то у тебя не получится и когда я пошел учиться на тренинги я научился общаться с людьми, я научился НЛП, я стал гипнологом, я стал коучем, я стал специалистом. У меня есть, мы работали, продавали германский ламинированный паркет. У меня у одного человека возникла мысль, желание научиться технологии производства этого паркета, хотя я его не, не собирался производить. И когда я научился, мне дали на немецком заводе, мне дали сертификат, он у меня есть до сих пор, где-то валяется, найду, может быть выложу. То есть у меня есть сертификат, что я специалист от этого завода. И я в Москве проводил семинары для конкурентов по производству, ну, по технологии производства этого товара. То есть ко мне люди приходили, чтобы узнать, как эта фигня делается и почему она такая там хорошая, а другая не германская, не очень хорошая. Ресурс. Я узнал, научился, применил, получил преференции. Поэтому. Поэтому, внимание, я работал менеджером по продажам, если честно, не так долго, всего где-то около полугода. Ну, может быть, чуть больше, я точно сейчас не помню. Ну, где-то вот плюс, может, меньше, плюс-минус. Два месяца я вообще не продавал, ночами не спал, переживал. Потом я искал ресурсы. Как только я начал искать ресурсы, учиться этому на тренингах, я начал продавать. А через еще два месяца ну плюс-минус там недели, да, я начал продавать больше, чем весь отдел продаж. И поэтому меня поставили, наказали, поставили начальником отдела продаж. И после этого я уже обучал весь персонал, который у нас работал. Через некоторое время мы оттуда ушли, открыли свою компанию. И в той компании я уже набирал персонал, обучал все время. И у нас в другой компании уже, которую мы сами открыли, мы занимали первое место по обороту по заводу в России и СНГ. Кто понял, что ему это надо, первое, чему нужно научиться, это ставить цели, чтобы, ну и работать с ними, чтобы войти в норму. Если вы хотите этому научиться, те, кто уже в норме, те, кто уже в норме и хочет получить сверхрезультат, я приглашаю на свой индивидуальный коучинг, что я реально хочу сейчас помочь предпринимателям пройти этот период, в который они попали. То есть вот тот кризис, который сейчас есть в мире, если вы ощущаете, что вы туда попали, мечтаете, хотите, у вас прям прет вас от того, что вам нужно подняться выше, вам нужна помощь, я готов с вами работать. Все мои вип-ученики дальше начинают за мной заниматься дольше, периодично. Ну и мы занимаемся, пока, пока человек не скажет, мне надо отдохнуть, потому что... Сверхрезультат это тоже ограниченное движение, что вы не можете всегда идти к сверхрезультату, вы просто устанете, выгорите, вам нужно ну, уметь, да? нужно шагать правильно, выходить в комфорт, учиться в нем жить, потом снова идти дальше. Если вы это понимаете и вы в норме, значит мы можем с вами построить дальнейший диалог. Например, мы можем договориться на завтра и с вами пообщаться, обсудить ваши задачи. Я не всех беру в коучинг. Мы с вами обсуждаем ваши задачи, и вы мне говорите, я хочу жить вечно и быть вечно молода. Я говорю, здорово, но это не ко мне. Я не обучаю жить вечно. Я людям помогаю достичь сверхрезультата ну, в более таких прикладных вещах в жизни. Мы с вами общаемся, или вы говорите, вот у меня есть какой-то бизнес свой, может быть маленький, может быть большой, я хочу увеличиться в этом бизнесе, плюс вы можете желать, например, там, отношения улучшить, плюс здоровье свое улучшить, я с этим тоже готов работать. Наша была задача определиться, где вы, и если вы это определили, вы можете сделать следующий шаг. Если вы сейчас находитесь на первом уровне, а хотите в четвертый, вы себя обманываете, живете в иллюзии. Если вы на второй, но хотите в четвертый, вы себя обманываете, вы живете в иллюзии. Вот я, я не зря вам рассказываю историю. Я пошел в продавцы, мечтая зарабатывать 10 тысяч долларов. Зарабатывал меньше, намного меньше. И когда я пришел в продавцы, у меня не было того опыта, тех навыков и тех ресурсов, которые есть у продавцов, которые зарабатывают 10 тысяч долларов. И поэтому я фигу с маслом начал зарабатывать. И следующий мой уровень был, это второй уровень, а после него третий, а после него четвертый. И никак иначе. Да, есть люди, которые ничего не зарабатывали, ничего не умеют, и их устроили в Газпром, но у меня нет таких возможностей вас устроить в Газпром, и я работаю... Э, Рабатываю... Я работаю с нормальными людьми, которые понимают, что им надо поменяться, прежде чем изменится их жизнь. Если вам нужен коучинг, то мы можем с вами назначить сессию, в которой мы с вами пообщаемся на тему, где вы, о чем вы планируете дальше жить, как да, мечтаете, какие цели ставите, и что можно с этим сделать, и могу ли я вам в этом помочь. И вы увидите адекватный я, и я увижу адекватный ли вы. То, что люди разные бывают и мы с вами пообщаемся и решим то есть если вам это реально нужно то мы можем и вы можете и я могу и хотим то мы можем начать с вами движение что для этого нужно сделать для этого нужно ну, оставить какую-то заявку можете на e-mail написать можете написать может быть в соцсетях если вы нас где-то в соцсетях находите заполнить анкету на собеседование Можете этого не делать, можете просто мне написать, но я вам все равно дам ссылку на то, чтобы заполнить анкету на собеседование. Если вы заполняете, и я вижу, что вы человек нормальный, честно, вот ну, никого не хочу обидеть, но иногда заполняют очень странные люди, надо сначала разобраться, как ты будешь жить дальше. Ну, в смысле, не как жить, а как мечтаешь, как жить, да? Потом из этого цели поставить, а потом программу для себя, ну, я для вас я вам вернее не я для вас а я вам помогаю вам составить для себя программу что нужно сделать для того чтобы жить по-другому и для каждого человека это разная программа разные люди разные бизнесы. мужчина женщина сильно отличается вообще кардинально это разные люди инопланетяне с разных планет у женщины одно восприятие мир видит в одном виде мужчина вообще в другом я это сам я много про это знаю раньше мж М плюс G проводил тренинг, много лет проводил тренинг М плюс G, сейчас наблюдаю за женой и за собой, и вижу, насколько мы вообще по-разному воспринимаем это. И с одной стороны это очень здорово, с другой стороны, ну как бы, моя задача какая? Моя задача часто увидеть э, какие-то затыки, проблемы, блоки в мышлении человека, которые нужно поменять. А извините, опять же, извините, блоки не меняются за 5 минут, не меняются вебинаром, не меняются книжкой. Блоки меняются конкретной работой с человеком, практической работой. И потом, чтобы он это регулярно, постоянно повторял, чтобы у него новые привычки образовались. И если человек делает это конкретно, что к нему относится. Общих советов очень много. Вот как цель ставить, это общие советы и рекомендации как энергией их наполнять более-менее ну тоже разница есть мужчина-женщина но там тоже более-менее общие практики очищаться тоже есть разница но более-менее одинаково но убрать конкретную проблему из конкретного человека нужно ее сначала найти и вытащить на первом уровне мы вообще пытаемся разобраться кто мы такие и как мы можем состыковаться чтобы потом в этой стыковке Идти дальше. Это все, кто со мной занимался, все, кто был у меня в коучинге, они сейчас мои друзья. Потому что это такая работа, которая, ну, она подразумевает, очень-очень хорошо знать друг друга. И мой коучинг, он немножко отличается от вот того понятия коучинга, который есть, да, когда я вопросы... Знаете, что такое коучинг? Кто знает? Кто не знает, это очень забавно. Коучинг, он просто задает вопросы. Привет, как дела? И в зависимости от того, что человек отвечает, ему задают другие вопросы и больше ничего не делает. Коуч. Я немножко другой коуч. Я коуч, гипнолог, практик, тренер единства и прочее. То есть я не могу просто задавать вопросы и ждать, когда вы дойдете до ну проработки внутренней. Я помогаю это проработать. То есть это чуть-чуть другая работа. Но я вопросы тоже задаю, чтобы понять, в чем у вас проблема. Поэтому первый наш шаг если вы решили что вам это нужно это анкета анкета составлена таким образом чтобы я понял что вы ну, нормальные люди в, в, в плане моей работы в плане моих технологий в плане моих в плане того что я могу помочь человеку когда человек хочет все сразу ничего не делая я сразу понимаю что это что ну какой-то не мой человек Поэтому анкета помогает мне понять, что человек адекватный. Дальше мы сразу же назначаем сессию, когда вам удобно. Ну, желательно не ночью по московскому времени, но могу и ночью, если очень важно. Ну, то есть, если когда-то есть у человека проблема, мне, знаете, я помогаю женщинам красиво родить ребенка, и мне иногда звонят в очень неудобное время с этими соплями, с криками, с ржанием дебильским. А нас везут на каталке в палату рожать, Игорь помогай. Вот, вот <смех> в таких случаях я, конечно, могу и ночью не спать. Кстати, кстати, секунду, ой, ребята, секунду, я вам сейчас прям сейчас прочитаю. Вы, ну, мало кто про меня все знает, я еще найду где. Сейчас секунду. Это важно, на самом деле важно. Мне человек написал. Игорь, доброе утро, поистине доброе, только что родила наша сотрудница первенца. То есть там, где она работает, эта женщина, у них сотрудница родила первенца. И она мне пишет об этом. А почему этому событию отдельное внимание? Была проблема с рождением ребенка. Я ей помогла поставить цель. То есть она училась у меня, помогла ей поставить цель. То есть она с ней как бы позанималась на том уровне, на котором она умеет. И дальше человек поверил стал заниматься со мной стал заниматься над собой и вот результат я так счастлива у нас получилось благодарю тебя за все знания которые даешь это и твоя победа а у меня таких роженец я не ну я не считал никогда но очень много И это только один эпизод из результатов тех людей которые занимаются у меня и приходят к результатам результаты бывают разные и это все зависит от, ну, от самого человека к чему он стремится поэтому еще раз. Тем, кому надо, тем, кто понимает, что он хочет получить сверхрезультат, мы сможем с вами пообщаться после анкеты, я вам расскажу. У меня очень много примеров из моей жизни, из жизни учеников. Может быть, вы занимаетесь чем-то таким, о чем я не рассказываю, и вы не уверены, что я могу дать вам такой результат. Пишите, мы пообщаемся, и я с огромным удовольствием вам расскажу на ваш запрос, что я могу дать. Может быть, я скажу, не-не-не, извините, я этим не занимаюсь. А может быть скажу, что да, у меня был вот такой случай, вот такой, вот такой, вот такой. И вы поймете, что мы можем с вами прийти к результату.